Наша задача с вами сегодня выработать концепцию и тот путь, который бы нас привел к тому, чтобы мы, во-первых, как родители взяли управление школы в свои руки, раз. Во-вторых, ввели целесообразную систему обучения, та, которая была ранее, и та, которая делает наших детей здоровыми, счастливыми, умными и а, видящими тот путь, по которому они по жизни пойдут. Я хочу рассказать немного о движение Для тех, кто не знает, мы организовались 18, 19 октября 2020 года. За это время нам удалось сделать... Множество различных вещей совместно. Но я бы сказала, самым, одним из самых важных – это создание Союза Совета Родителей, в том числе это объединение Советов Родителей, которые организовываются при школах. У нас есть манифест, это своего рода наша Конституция, там прописаны все наши цели, задачи нашего Движение то, каким мы видим будущее наших детей, будущее нашей страны. Во всех наших соцсетях, во всех наших информационных каналах можете скачать, можете прочитать электронно, можете взять бумажную копию, как кому удобно. В сегодняшней конференции мы открываем Постоянно действующее мероприятие – это Всероссийский родительский съезд будущей России. Первая наша конференция сегодня касается безопасности детей, электромагнитного излучения в школе. Целью первого цикла этого съезда является создание, разработка модели системы образования будущего. То, как это видит родительское сообщество, то, как это видит Эксперты, которых мы, конечно же, всегда будем приглашать, без них нам будет невозможно что-либо такое сделать, поэтому приходите, участвуйте, будьте с нами. Спасибо большое. Я хочу искренне поздравить вас с началом работы конференции, посвященной одной из самых актуальных вопросов современного общества – защиты людей, здоровья наших граждан от воздействия электромагнитного излучения. Я желаю вам удачи, здоровья и успешной работы на конференции. Рабочая группа работала э, при Совете Федерации, при Комитете по социальной политике. Это экспертный совет по социальному развитию, где э, участвовали э, Эксперты из 20 институтов ведущих, гигиенических, медицинских, биофизических, обладающие навыками, умениями, огромным опытом работы. И вот на данной конференции услышать их выступление. Когда ломали через колено русскую науку и в эмиграцию уехало 2,5 миллиона ученых, часть осталась, а вот мы с мужем вернулись, побыв там, потому же поняли, там тоже могила. И стали создавать э, организацию из ученых, независимых экспертов, которая, по крайней мере, разобралась бы в том, что происходит, и поставила бы этому какой-то блок. Это надо еще сделать детям. Вот какие-то такие совершенно экстраординарные усилия нам всем, чтобы у детей хоть какое-то будущее появилось. Там 10, 15, 20 лет вот в таких этих интервалах колеблется. Время существования вообще нашей цивилизации. Вероятность полной ее гибели 90% вот в этом временном отрезке. Ну и 10% есть вероятность, чтобы выжить. Давайте думать, что из этого можно сделать. Самая первая леди, которая выступала, позвольте выразить вам уважение, сказала, что создаются комитеты родительского. Чего-то там самоуправление. Советы. О, советы, прекрасно. Итак, прям вот сейчас вот близко к теме. Начнем с радиоактивного э, тфо, с электромагнитного воздействия на детей электромагнитных излучений. Хотя дети наши несчастные попали в ситуацию, когда их душат, давят и убивают по всем параметрам. По тысяче причин даже перечислять не буду. Еда, воздух, вода, ну ну все абсолютно. Информационные воздействия. Ну, ну, все, вплоть до одежды, которая излучает там эти, тупо не излучает, а выбрасывает микрочастицы. Вот эти площадки пластиковые, там микрочастицы миллиардами летят, дети вообще все в тромбах сидят у нас. Ну и, и, и глобальное потепление, еще опасность. Глобальное потепление создает вот эти климатические качели, броски туда-сюда, это смерть для сосудов и прочих органов. Наше государство замечательно тем, что все наши общество, эти официальные органы каждый год изменяют эм, нормативы. Министерство, это чё, как оно называется, экологии природных ресурсов, в 600 раз повысило ПДК по вредным выбросам. По элек... э, норма Вот-вот будет сейчас мусоросжигательные заводы задымят, все будет норма. Ломает, между прочим, 5G на морфологическом уровне биосистему любую. Я видела электронные микрофотографии, когда нейроны волокна, соединяющие нейроны, под воздействием системы 5G, значит, становятся такими лохматыми, вот как эта шерстяная нитка, ровнится вот бабушки в деревне полетут вот эти носки вяжут, вот такая вот лохматится это, нервные волокна. Короче, меняется организм на морфологическом уровне. Что делается по поводу системы 5G во всем мире? Война. Значит, там, где ставят системы 5G, везде начинают ломать вышки. Значит, в Голландии, по-моему, поставили первые образцы 5G, вблизи какого-то парка, ну, где-то в Северной Европе или Бельгии, там мешками собирали дохлых птиц. Ну, ребенок как бы не сразу помрет, ну, через некоторое время. А зачем, господи? 15 миллионов, миллионов нам написала Маргарет Тетчер. Даже если завтра будем, мы будем погибать от глобального ворминга от глобального потепления, вот эти вот большие, так сказать, ТНК, транснациональные гиганты, они все равно будут искать прибыль до последней секунды. Эта цивилизация, которая существует тысячи лет, абсолютно нежизнеспособна по той простой причине, что она природа природоубийственна, а дети – часть природы. Поэтому никакими локальными мерами, локальными, не с этим, что там, софедом, ничего... Нужно системно менять цивилизацию. Башка прикручена, думай сам. Ты умираешь, вот ты думай. Значит так, экоцивилизация должна заменить цивилизацию существующую. Чем порочно эта цивилизация? Вообще с чего начинается экология? Экология начинается с экологии сознания. Значит, эта цивилизация гибнет, потому что у нас помойка в головах. Наши головы набиты совершенно искусственными доктринами, аврамическими религиями, красным проектом, вот этим бы либеральным, рыночный капитализм. Вот это все убирается, остается ведическая идеология и ведическая цивилизация. Об этом говорит уже даже римский клуб. Что такое ведическая? Это значит, меняем антропоцентричное мировоззрение на природоцентричное, не человек. Царь природы. А все для того, чтобы сохранить планету. Мы что, детей куда родили, если планеты уже нет. Сохранить планету для будущих поколений абсолютно порочная экономика роста. Значит, Земля, конечно, как можно все время расти. Откуда она, вот эта экономика роста взялась? Consumption Society, общество потребления. На этом стоят все ТНК, все их прибыли. Это пирамиды финансовые, им надо рост. Наш партнер из Швеции. Саша Андерсон, она такой, <смех> хайп хороший такой был, она порвала перед камерой водительские права. Полностью сжать все свои потребности до минимума. Не панацея. Почему? Потому что если вы уйдете из этой ниши потребительской, ее кто-то займет. Поэтому вот сейчас нужно найти какое-то критическое количество активных людей, которые смогут создавать с комитета народного самоуправления. Другими словами, если ты отдаешь кому-то политику, он будет, этот дядя, работать на себя, не на тебя. Абсолютно мы не выдержим, если будет продолжаться границы, войны, гонка вооружений, и того местное самоуправление и создание комитета спасения планеты. К этому мы движемся просто, потому что одни ничего не сделаем. Дети, мозг детей, он более гидратирован голова детей, она меньше, чем голова у взрослого. И у прочих равных условий, конечно, ребенок получает гораздо больше электромагнитной энергии, чем взрослый. На этом слайде показано различие между объемом поглощенной энергии у человека и у взрослого. То, что влияет на когнитивные функции, это единственный бесспорный факт, который был и доказан и нашими отечественными учеными. И, собственно говоря, сейчас признается Всемирная организация здравоохранения, вот неделю назад, как, единственный бесспорный факт это подтверждается в отношении детей все остальное дискутируется в восьмом году наш российский национальный комитет сделал прогнозы чего мы можем ожидать при такой динамике облучения и впоследствии по данным по официальным данным статистики медицинской статистики мы смотрим за этими группами нозологических заболеваний нозологических единиц Тенденцию роста, безусловно, мы видим. Это повод для того, чтобы проводить специальную, специальные анализы, специальные исследования для установления причинно-следственной связи. Как раз у детей 15-17 лет. Почему? Потому что они являются уже к этому времени стажированными пользователями, пользователями сотовой связи. То есть они уже облучились. И все это закладывает на будущее, на готовит их к к тому, что те болезни, которые у взрослых проявляются в более позднем возрасте, у них проявятся в более раннем возрасте. Всемирная организация здравоохранения официально отнесла к классу 2Б то есть это возможно канцероген. Это на, было сделано на основании данных эпидемиологии. И, как сказал Юрий Анатольевич, вот этот вот эксперимент, проведенный в Соединенных Штатах, он все больше и больше подливает масло в огонь. То есть все склоняются к тому, что при определенных условиях, скорее всего, стажированные пользователи будут иметь ту или иную онкологию. Хочу еще добавить к этому. На конференции, которая состоялась и которую организовал вот, Григорий Юрий, ой, вернее... Александрович радиобиологии и безопасность в 2019 году был заслужен доклад Зубарева-Юрия. Ну Это старейший радиофизик, и он разрабатывал как раз системы связи, ну, вот, систему телекоммуникаций. Он опубликовал монографию, и в этой монографии приводят данные по Санкт-Петербургу, шокирующие данные были исследованы по первичным документам новорожденные по роддомам. И оказалось, что 40% нерожденных детей у здоровых родителей только от электромагнитного воздействия, а 60% ну от различных инфекций, бактерий и так далее. И так далее. Сформировалась на протяжении, ну, условно говоря, там последних двух тысяч лет вот такая вот структура, называется она, условно говоря, Толпа элитарная. То есть вверху здесь вот есть некая так, так называемая элита. Если вы доллары возьмете, перевернете, там вот на долларе вот такая вот пирамидка нарисована. Потом средняя часть и нижняя часть. Вот нижняя часть это толпа, быдло, э биомасса. Ну они по-разному как бы могут к этому, так сказать, слою населения. Ну в принципе это мы с вами, они нас так считают. Вот это вот большая часть населения. Вот здесь вот э в серединке это топ-менеджеры различных корпорации там в том числе и администрации разных стран то есть управляющие структуры президенты в том числе это менеджеры ну надсмотрщики короче говоря а вверху то есть их ну, как бы деньги любят тишину и тогда или власть тоже любит тишину тех людей которых мы не видим по телевизору они в принципе вот занимается управлением определением куда как чего движется <кос visto> так вот на чем строится эта толпа элитарная система она строится на очень простом принципе вот у этих людей вот у этих людей кто на верхушке да есть целостные знания о том как устроен мир если так обобщить вот у этих людей есть какие-то кусочки знаний ну там осколки а у этой всей биомассы там, и как-то нах... они могут еще по-разному по назвать, то есть вот здесь вот вообще знания, которые разрознены. И только за счет вот этой вот разницы в, в мере понимания ситуации, ну, как мир устроен, как общество управляется и так далее, они имеют возможность нас дурить, манипулировать. Возвращаемся к тезису Германа Грефа 2012 -го года на Всемирном экономическом форуме в Петербурге. Когда он прямо сказал: как же вы пытаетесь передать власть в руки населению, как же мы управлять будем, а каждое управление предполагает схему манипуляции. Да? То есть, это к чему? Это к тому, что вот, вот, разница принципиальна именно в этом. То есть у этих людей есть некое целостное знание. А теперь появилось видео, теперь появился интернет. Появились разные, ну, масса возможностей. А мы с вами относительно грамотные, да, то есть получили возможность вот отсюда вот, вот из этих кусочков знаний формировать сами за счет ученых, за счет каких-то вот своих собственных изысканий. Как нами манипулируют, у тебя автоматический иммунитет на это. То есть ты уже на эти уловки не поддаешься. Вот. И получается, вот для них ключевая сейчас э, задача, как в условиях, когда миллиарды людей якобы умеют читать, почему говорю якобы, потому что уже не, не миллиарды умеют читать, есть технологии научения чтению, а есть технологии, которые блокируют навык чтения. И вот то, что сегодня ряд статей вышел уже в МГУ профессора пишут что выпускники школ не умеют работать с информацией с текстом это не про то что они дураки а про то что их так сказать обучали такими методами при которых они просто не умеют читать то есть они могут озвучить текст прочитать его допустим вслух но понять что они прочитали они не могут понимаете да их задача сделать так чтобы при наличии интернета и тех знаний, которые были накоплены человечеством, чтобы мы этими знаниями не могли воспользоваться. Сегодня что происходит? Сегодня происходит оцифровка всех книг в библиотеках по всем вообще странам, и это делается бесплатно. Это делает кто? Google. А потом представьте, я просто такую некую модель, предположение. Это просто мое предположение. Смотрите, они сейчас все книги оцифруют, а потом… Библиотеки-то сейчас мало кто ходит в библиотеки. Они скажут, слушайте, у нас электронные библиотеки. Чего вы там будете ходить там в библи...? Вот вы кнопочку нажали и любую книжку нашли. А потом просто рубильник выключат нам, и все, и мы останемся без всего. Задача-то на самом деле у них сейчас взять под контроль систему образования в глобальном смысле. То есть, а, а, то есть контролировать полностью контент, контролировать методы обучения. Вот главное сейчас наладить нам между, так сказать, людьми, кто уже, так сказать, возглавил какие-то движения, это не про то, что вот нужно один флаг поднять и под него встать. Некий координационный Отличный совет. Состоит. Что у всех у нас с вами одни и те же задачи. Первое, отбить дистант и вот эту всю бредню, вот эти цифровизации образования, потому что понимаем, что там никакой науки для наших детей нету. И систему управления перехват, ну, как бы перехватывать за счет правильного взаимодействия с системой. Я вас уверяю, любой чиновник, любой директор, любой начальник управления образования и министр, скорее всего, они нам не враги. Они наши союзники, просто они не знают, как они в рамках своей системы могут двигаться. В чем же слабость родителей, просто граждан, жителей? Они абсолютно не подготовлены к тому, что управление, которое осуществляется над ними, совершается финансовыми инструментами, которые обслуживают правовые инструменты. С точки зрения права это логика, которая преследует исполнение определенных процедур, зачастую игнорирующих логические, здравомысленные позиции того, в отношении кого осуществляют эти правовые действия. На примере суда любой, идущий в суд, проигрывает суд до того, как он взялся за ручку двери. Вот этого не понимает большинство из тех, кто туда идет. Многие из адвокатов этого не понимают. Почему? Опять же на примере. 1500-е годы распространение римского права, как некого права, над городами. То есть никто не задумывается, что городская культура образовалась не с шумера. Она не могла тогда возникнуть. Не было технологий. Никогда человек не сможет производить продукты, если крестьянину не на что их купить. То есть без денег невозможны города, деньги невозможны без финансовой системы, которую кто-то должен контролировать, взимать созданные долги, обеспечивать доступы на рынков, обеспечивать безопасность дорог и многое другое. Вот без всего этого невозможно возникновение городов. Возможны ярмарки, возможны какие-то ремесленные поселения внутри сельскохозяйственных общин, но города невозможны. Так вот, римское право возникло как некая надгородская система, которая предлагала защиту, финансовую систему и право для вольных городов, где уже ремесленники были. Предлагая право, было прописано, когда в Риме создали суд, то этот суд имел примат над правом вольных городов. С этого времени ничего не изменилось. С того момента, как Российская Федерация... В 1992 году вошла в эту систему, примат римского права над внутренним действующим законодательством Российской Федерации действует и успешно действует в их сторону и на беду нам. По этой причине римское право всегда отталкивалось сначала со статуса. Кто вы? Если ваш статус ⁇ раб, физлицо, имущее говорящее имущество ⁇ то у вас априори нет никаких прав, одни обязанности. По этой причине судья всегда будет судить вас по тому, как вы себя заявили. При этом эта подлость была совершена над теми, у кого в мире было исключительное положение по статусу человека-гражданин. Этот статус был от рождения доступен каждому гражданину Советского Союза или СССР. И в тот момент, когда были нарушены правовые основы, то граждане, обладавшие статусом человека, и гражданин в добровольном порядке фактически либо отказались, либо действиями, конклюдентными действиями, дали понять, что они согласны с утратой этих прав. После чего, читаем Конституцию Российской Федерации, физлицо упомянуто больше 27 раз. Человек упомянут 4 раза, гражданин упомянут 7 раз. Все остальное физлицо. Вот в этом зиждется корень, что не умея пользоваться правовыми инструментами и столкнувшись с вызовами жизни, с необходимостью защищать свои свободы, свои права, детей, здоровье детей, люди совершенно не понимают, как этого делать. Нереакционными способами, не устраивая бунтов, не устраивая революции или что-либо подобного. Вот наша инициатива заключается в том, чтобы предоставить всякому желающему, обладающему неким внутренним духом действенные механизмы по защите своих прав и свобод и здоровья себя и своих детей. Хотел бы обратить ваше внимание на ваше исконное право осуществлять правовые действия, юридически значимые. И тем самым, проявляя себя и заявляя себя, становиться уже не физлицами. Потому что человек не может быть никаким образом идентифицирован, нет никакого юридического а, акта или процедуры, которая подтверждает статус человека. Кроме того, что человек себя заявляет сам, своими действиями. И когда он заявляет своими действиями а, юридически правильными формулами, то с ним вынуждены считаться, ну, такова логика правовых систем, как международного права в его форме, в всеобщей декларации прав человека. Ссылаясь на нормы права Конституции, вы во многом защищены вместе с вашими детьми. Например, 21 статья Конституции. Право на здоровье и право на неучастие в медицинских экспериментах. Право на обеспечение образования. И так, так далее по всему рядку, но кто на них ссылается из родителей, пытаясь возражать против дистанта? И это действительно действенно, если это усилить еще коллективным участием в форме профсоюза, а профсоюзные организации, будучи вписанными в международные организации, обладают достаточно мощной силой, с ними не предпочитают не ссориться и не противостоять. Кроме ссылок на Конституцию, есть еще нюансы, связанные с инструкциями. Ведь все директора школ, служащие министерства образования, полиции, следственного комитета, это все люди, находящиеся в очень жестких рамках инструкций, приказов, закона, но ведущие себя так, как будто они последние... Последняя инстанция. Они творят, само... Они творят произвол, будучи уверены, что им никто не может возразить. Хотя, как только служащий правоохранительных органов, к примеру, или директор школы совершает нарушение закона или преступления, он становится преступником. Его требования уже не являются законными требованиями. Его требования уже требуются опротестовывать в Следственный комитет, в прокуратуру, в дежурному э, э, прокурору, в э, дежурную часть того отделения полиции, из которого он прибыл. Не нужно рвать горло, не нужно впадать в истерики, надо фиксировать право нарушение бумагой, аудиозаписью, видеопротоколированием и прикладывать это к жалобам, давая определенные движения процесса. Вот этого они точно чувствуют, их инструктируют, потому что нарушается их процесс зарабатывания денег. Для того, чтобы поймать гражданина, повесить ему, извиняюсь, на рога, неисуществующее преступление в виде протокола, нужно немного ума, но много наглости. И гражданин, который не знает, как опротестовать это действие, точно так же с директором. Директора перестали пускать школы родителей, хотя вы являетесь до совершеннолетия ваших детей полностью ответственными за них. Но вы не можете пройти в помещение, где получатся ваши дети, реально обозревать, в какой атмосфере они учатся, в каких условиях они учатся, подвергают ли их медицинским исследованиям рамка, пистолеты, которые проверяют температуру, подготавливая, чтобы он в свое время лобик подставил, считывать цифровой код. Цифровое кодированное, запрещенное нормберским процессом, все это вещи, требующие правильно-правового по поведения ежедневно, ежечасно, подготовленные с документами, определенными формами, ну как бы надо танцевать, танец. И тогда система разворачивается в вашу сторону. В данном случае мы видим следующий алгоритм. Надо, надо войти во взаимоотношения внутри профсоюза «Альма-Матер». По поводу танцев с полицией это ложный вызов. Вы не совершаете никаких правонаруш... правонарушающих действий. Вы ведете аудио видеофиксацию о чем э, официально уведомили. Это ваше право собирать защитную информацию. То есть, я понимаете, вот разговор должен строиться хоть с директором, хоть с охранником, хоть с полицией, с позиции точки норм, норм права. Их надо освоить, с ними нужно познакомиться, их надо и, и иметь в виде вот распечатанных документов со ссылками. Дальше нужно иметь списки обязательно телефонов дежурной части, значит, дежурного прокурора. Следственного комитета, куда вы тут же по телефону звоните, я сообщаю о правонарушении, совершаемым таким-то нарядом, таким-то директором. Примите от меня заявление, обязательно принимают, автоматически идет запись. И мне вышлите на этот номер смс-кой, номер КУСК. Учетный номер вашего заявления. Вследствие в последующем. Ссылаясь на этот номер, вы смотрите, как движется это заявление. Вы его начинаете подкреплять собранным материалом, аудиозаписью, видеозаписью, сформированным пояснением-объяснением. И дальше у них возникают проблемы, потому что обязаны отработать любое заявление гражданина и проверять. При этом эти службы далеко друг другу не дружественны. Внутренняя служба безопасности совсем не любит полицейские участки. Там сидят более подготовленные офицеры. Ниже лейтенанта, полицейский, не имеющий юридического образования, вообще не имеет права обращаться к гражданину и чего-то от него требовать. То, как они составляют протоколы, большинство из них неграмотны в юридической части. Сами протоколы содержат в себе нарушения, которые автоматическим образом отменяют эти протоколы. Что бы он вам там не написал. 5 тысяч, 50 тысяч. Профсоюзная организация – это механизм коллективной правозащиты. Внутри профсоюза, надеюсь, мы сумеем сорганизовать группы тех правозащитников, юристов, которые смогут отрабатывать технологии и методологии, делать их доступными для значит, родителей, проявляющих активную форму, и оказывать им методологическую поддержку, в том числе по происходящим вещам. Самым важным, после того, как вы через профсоюз друг с другом познакомились, найти на районе 3-5 человек участников профсоюза. Тройки, пятерки легче действуют. Вам легче приходить в школу в пятером и говорить, вообще-то мы профсоюзные работники. Мы представители значит, группы общественного контроля. Вот вам федеральный закон 212. По его причине мы контролируем и проэкспертируем, что вы здесь делаете. А вот у нас свидетели. Мы ведем акт. Вы нам что, отказали? Пишем. Сейчас вы уже написали на 6 месяцев. На 300 тысяч штрафа написали. Хорошо. Дальше следующие требования. Еще 300 тысяч штрафа. И так дальше возникает представление на той стороне, что с ними начали вести свои отношения в правовом поле. Это уже не эмоции. У нас вот попросил слово представитель как раз Нижегородского отделения профсоюза «Альма-Матер». Обратите внимание, первый класс, вы приходите в первое собрание. На первом собрании всегда, учитель всегда предлагает сформировать родительский комитет. Почему? Это правовая форма, которую они избегать не имеют права. И они обязаны ее соблюдать, потому что именно родительский комитет на самом деле своим решением может легко управлять всей школой. Один комментарий. Да. По факту родительских комитетов на сегодняшний день работающих, не осталось. Да, но Вся это мы сейчас... Средний, вот... Заканчивается закупкой подарков. Совершенно и... верно. И а, то есть и... я сам... Поэтому э... это как бы... Да, да, да. Но ну, вы дослушайте. Просто принцип какой. Вот те активные люди, которые сейчас здесь собрались и которые нас услышат, да, и будут видеть, и сейчас вот наблюдают, они теперь должны понять, что их активная позиция сейчас заключается не только в том, чтобы а, обязательно войти в профсоюз, и получать э, полноценную юридическую помощь, в том числе и физическую, если потребуется. Потому что, ну, например, для меня никаких проблем нет. Если ко мне обращаются, я выезжаю в любую территорию. Это не проблема. Приезжаю, разговариваю с сотрудниками, так как сам сотрудник прошлом, Знаю, как с ними разговаривать. И помощь будет оказана. Да? Но и в том числе, то есть входить вот в эти родительские комитеты... И тогда вы получаете вообще полное право, помимо того, что входить там в школу и так далее, но еще и диктовать. Вот эти, кстати, все подарки, которые привыкли нам там, дарить учителям, надо уже от этого уходить. Я считаю, что это вообще лишнее. Теперь по поводу работы с полицией. да, То есть мы пришли в школу, начали проводить проверку. Они вызывают сотрудников полиции. Я предлагаю использовать такой механизм. Можно уведомить заранее район, то есть тот отдел районный, который находится, заранее о том, что по данной школе будет проводиться проверка. Да, слушаю. Как мы проведем проверку, если там стоит а легко проходите, я же прохожу, ну что теперь? Позвольте, позвольте, вам достаточно иметь одного родителя из этой школы с собой. Да. Я сама родитель, то есть я официально перепрыгнуть и ждать? Конечно, конечно. Добрый совет оповестись сначала отделение полиции. Вы приходите, как сначала проходит группа общественного контроля, ведет беседы с полицейскими, говорит, мы будем проверять соблюдение конституционного права. Вот в списке: мы будем проверять соблюдение тех и других прав, ссылки даются в этой школе. Вас мы уведомляем об этом, что это будет проводиться. Если вызовут, приезжайте, скажете здравствуйте, козырнете и пойдете. В случае, если нет, тогда мы действуем в отношении вас. Фиксируем ваши правонарушения, подаем в вышестоящей организации. Наверху им всегда ссылают, вы чего нам головняк устраиваете, вы там работать не умеете, погоны жмут. Там другая логика. Это родители могут делать. Что мой товарищ не может, Ну, я понимаю, что многие родители не осознают, постараюсь вы, высветить. Вы являетесь финансирующей структурой школы. Это скрываю, но с ваших бюджетов финансируют школы. Потенциально у вас у всех есть возможность, сорганизовавшись в родительские советы и комитеты, Вообще создать свою школу, потому что бюджет, бюджеты, которые принадлежат вам и распределяются якобы с вашего согласия, вы ими просто не управляли, вы никогда это право не заявляли. Но если вы заявляете право финансирования школы, в которой программа будет принята, вами одобрена, советом родителей, то там будут программы, по которым учатся московские лицеи или частные школы. Учителя сами будут рады избавиться от этого бреда, который их заставляют делать. Они же тоже крышей едут, когда бессмыслицы учат детей. Знаете, очень радостно, а большое количество учителей пользуются вредом. В том числе внедряют радостно МЭШ Московскую электронную mm -hmm. школу, создают mm -hmm. там электронный контент, абсолютно дичайший, с большим количеством ошибок, каких угодно. Этот контент никак не сопоставим с учебником. Тесты, которые даются, ну, тесты сами по себе, это отдельная история. Тесты, которые даются в этом мэше, а ответы на них найти в учебнике невозможно. И это делается руками учителей. Поэтому давайте Возвращ... я с огромным уважением к учителям отношусь, но давайте будем честными до конца. Они такие уж... Многие. А они знают да. о том, что вы им платите? Они? Им платит министерство. Я всегда не говорю. Вы. Не вы. Что До этого это надо дойти. Я не говорю, что это сейчас происходит вот так. Но потенциально эта возможность в правовых э, нормах она прописана. Бездействие родителей позволяет продолжаться той системе, которую навязали. Но с ваших бюджетов оплачивается. Но они что говорят, что у нас департамент образования и, дети, и это ложь, это ложь. Как раз мой товарищ вам пытается подсказать, когда собирают родительский комитет формально-конклюдентными действиями, получают ваше согласие, что вы передаете им свои права. А если вы им не передаете права, если вы их оставили за собой, и тогда возникает, тогда возникает да, этот путь надо пройти. Ну, я как перспективу говорю о том, что есть эта возможность, Своей школы э, вопрос, по своим режимам. Вопрос конкретный. <свят> Смотрите, Я, по-моему, конкретно только говорю. А, а сегодня а там совет родителей. <свят> а, по-моему, родительский комитет, как я вам сказала, он не существует по, по факту, что на практике его нет. Вот этой комбинировки нет, да? То есть э, есть там все, что угодно, но вот этого нет. Есть совет родителей во многих школах. Сегодня здесь много представителей таких советов. В том числе, например, я в своей школе. А давайте, давайте вот тогда сейчас... Это очень интересно. А давайте Я сейчас думаю, да. разберемся каким да. образом совет ну, родителей эффективно бесплатно. взаимодействовать Хорошо. с директором, который на нас, на говорит: вы вообще не мы, мы вас не признаем одним единственным нет. способом перевести отношения в правовое поле. Только так перестать разговаривать за все хорошее против всего плохого и перевести в правовое поле. Только так. Конфет. Можно прокомментировать да. всю ситуацию, которая сейчас здесь происходит? <связь> <связь> <Я> <связь> <вам> <связь> нет, с позиции... Я вопрос задаю. Не целью поспорить, а целью... Нет, все правильно. А разрешите, Илья, Привести минуточку. Буба, один вопрос. Я поднял, поднял руку, один вопрос. Андрей, скажи, пожалуйста, вот Илона говорит, учителя, которые пропагандируют и внедряют МЭШ... Какую ответственность мы, а они имеют перед родителями? Как их привлечь к ответу? Потому что они, во-первых, нарушают... Нарушение всеобщей декларации а, прав человека. Нарушение Конституции. Конвенции по защите прав ребенка. Еще одно замечание. Уважаемые коллеги, друзья, соратники. Детский труд запрещен. Работа за компьютером – это труд. И вот Григорьев здесь говорил, что... Сейчас производство переселилось в школу и в дом, и это труд запрещенный, и он относится к классу вредности 3.2, если кто знает охрану труда.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 Потому что работает заявительная норма права. Я вам это заявил. Оно изложено. Оно пошло дальше по инстанциям. В том числе в европейские институты, международные. он тоже обладает статусом международного суда. И когда вы это вручаете, ей становится нехорошо. Потому что когда вы блели просто, можно вас... Куда угодно. Мы приходили с конкретными документами, с конкретными заявлениями, где высказывали те или иные свои претензии. Опять же, не просто вот, эмоции, да, конкретно опираясь на совершенно четкие нормы закона. Но, к сожалению, это на практике пока что у нас не действует. Если у вас есть другие инструменты, вы нам их продемонстрируете. Мы с огромным удовольствием, это все масштабируем, будем... Помогать другим людям, во всех школах, и в Москве, и за ее пределами, и так далее. Илона, не думайте, что, что я вас не слышу. Что. А практика у нас, к сожалению, не, ду не думайте, что я вас не слышу. Но я понимаю, первое, дети, это последний рубеж вот, обороны. Вот, вот так приходили и приносили, как вы говорите. И, вот, и туда, и, туда. И, и, и в полицию, и, и от, отменялись. И в прокуратуру, и в прокуратуру нам отвечают, все правильно, школа делает. Да. Но это, правильно. это, Но кто это опротестовывал? Как это правильно? Вы берете на это ответственность. Вы ответственно заявляете, что нарушение статьи Конституции. Нарушение статьи... Так, я вам подсказываю. Идет игра в виде торговых оферт. Вы одну оферту, вам другую оферту, вы третью оферту. И дальше начинает складываться юридический баланс с последствиями. Но у вас нет другого варианта. Оружие вы взять не можете. Самосожжение вы взять не можете. Остаться просто бездействием, это значит, каждый из вас превратится в абортное существо, если вы сдадите. Вы знаете, вот вы говорите, как должно быть, да, мы все понимаем, что так должно быть, да, как вы говорите. Нам хочется, поскольку у нас негативный опыт, вот, почти у всех. Даже. Я снова скажу, да, я вы, слышу вас, я понимаю вашу затрудненность. вас вот сейчас, например, услышать конкретный какой-то пример приведите, где вы добились успеха своими действиями. Просто вот один пример... Но схожий ну, в образовании, да, например? В, в образовании я привести не могу, меня к этой, к этой теме попросили при, присоединиться не так давно. А вот в области защиты прав, как э, с масочным режимом, как с, с отбиванием э, протоколов незаконных, так называемого, режима, которые не введены. Ведь никто не отдает себе отчеты, что режимы, на которые ссылаются мэры и губернаторы, они не введены. Если и есть некие документы, три указа президента Путина, они касаются только служб МЧС на случай, если возникнет, Ник... уводят фокус внимания на совершенно искусственную фикцию, и в этой фикции ссылаются. Я, зная, как сейчас скажу, зная, как работает инструмент, механизм изнутри. Абсолютно уверен, в школе сделаны те же самые э, стратегические ходы. И вопрос родителей в том, чтобы вычислить для себя правовые аспекты, чтобы их запускать как фиксация правонарушений. Дальше накапливаются дела. Я как представитель народа имею право осуществлять э, управление в государстве непосредственно. Каким образом? Через профсоюзную организацию, через применение правового поля. И как только люди начнут понимать, что на самом деле они не просители, они не те, которые достойны быть иждивенцами, а от них огни горят, тогда все начинает меняться. Конечно, будет сопротивляться система, которая на вас паразитирует. Конечно, они будут делать отмороженные лица, говорить, а мы не привыкли, а нам это не говорили. И только от вас зависит, будете ли вы настойчиво настаивать. Нет, нет, исполняйте нормы, права которые прописаны в международном праве и в действующем законодательстве. И если на этом стоять, тогда не нужны никакие провокационные действия и то, что называется маргинальными действиями. Более того, развивает интеллект у вас, у ваших старших детей, 14-15 лет, вы говорите, сынок, дочка, ты можешь защищать свои права, учиться этому делать. Вон Саверского будете показывать, 20 лет человек тратит на эту жизнь. Но вполне успешно, на мой взгляд, с его достижениями. Гундарова. Есть много людей, которые проявились, которые можно это показать. И только тогда можно рассчитывать, что вас будут слышать. Только тогда можно это изменить. Простыми действиями, без истерик, без, без нервотрепки, умение правильно писать документы, ходить на почту, приходить туда, к вы, кому вы обращаетесь и формировать юридический баланс, формировать материалы дела. Да, может быть дело будет развиваться полгода, год, но это дело а не безделье и не рабская покорность. Манифест профсоюза альма матер Профсоюз «Альма-Матор» матер это образ основы материнства, объединяющий в себе зачатие, рождение, защиту, вскармливание, передачу основ самосохранения ребенку. Призыв. Воля родителей – воля народа. Родители всех стран, объединяйтесь. Власть под контроль народа, общества. Лучшее образование детям. Нравственный устой основа воспитания и образования. Родители должны знать лучших представителей педагогики современности – Сухамлинского, Макаренко, Аманашвили, Щетинина, Жохова и других. Родитель имеет право выбирать для ребенка программу воспитания и образования. Родитель должен знать о рисках цифровой школы, доказано оглупляющей детей, делающих детей больными нравственно и физически. Родители должны взять управление образованием в свои руки по той причине, что чужие дяди и тети, подчас не имеющие собственных детей, игнорирующие лучшие педагогические школы, навязывают родителям свою волю. Родитель имеет право осуществлять общественный контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, ссылаясь на всеобщую декларацию прав человека, принятую резолюцией 217-А Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года, Декларацию о правах коренных народов, принятую резолюцией 61-295 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 сентября 2007 года, Главу 2 Конституции Российской Федерации «Права и свободы человека и гражданина», Федерального закона номер 212 от 21 июля 2014 года в редакции от 27 декабря 2018 года об основах общественного контроля в Российской Федерации. На основании вышеперечисленных документов родитель имеет право стать инспектором общественного контроля с широкими полномочиями вплоть до права гражданского задержания лиц, нарушающих закон и порядок, независимо от занимаемой должности. Родители всех городов и школ – Объединяйтесь в общественные советы и профсоюзные ячейки. Родители! Возьмите управление школой в свои руки. Пользуясь вот тем материалом, который получаю на ваших мероприятиях, спасибо вашим экспертам, кстати, я образовываюсь у вас, и вам спасибо за это. Знаете, мы в Думе уже, наверное, скоро а, вот детей обвиняют в клиповом мышлении, и мы уже, а, выделяя каждому по две минуты, начинаем между метями говорить. А здесь я слышу глубокий разговор о тех проблемах, которые люди хорошо знают и на эти темы рассуждают. Это просто здорово. Вы а, сказали, что это будет постоянно действующий съезд, и я Просто знающий много людей которые хотели бы принимать участие вот здесь вживую живую задать вопрос экспертам. думаю что если это возможно то если вы приняли это предложение то были бы за это благодарны Принимайте. спасибо ну а я тоже вот о документах которые получила здесь на входе у вас есть и манифест, и обращения я вообще подпишусь под каждым словом потому что я внимательно прочла этот манифест он мне кажется, гораздо глубже, чем иные документы, которые принимаются у нас в Государственной Думе. Хотя там работают многие годы профессиональные эксперты. В нашем лице вы всегда будете видеть людей, которые не на стороне власти. Поэтому мне очень хочется ну, пригласить вас на два мероприятия, которые мы организовали. Первый из них, ближайший, состоится 18 марта, это в четверг. Парламентские слушания большие, где опять будут представители Министерства образования и Минпроса, и Министерство социальной защиты. И второе, парламентские слушания по вашему требованию, по вашему предложению, они конкретно посвящены вопросам образования. Они состоятся 22 марта в Государственной Думе, тоже в Малом Зале. Это второй этап после нашего круглого стола. Второй раз проводим более широкие парламентские слушания. Начало в 12 часов. Я тоже приглашаю вас на это наше мероприятие. Поэтому вы попросили конкретику. Вот я конкретику это вам и предлагаю сейчас. Мне хочется пожелать, чтобы яркие представители ваших родительских комитетов вошли в органы муниципальной власти. Они вошли бы в городскую думу, а другой, вошли бы в государственную думу. А другого способа сейчас как определиться со своими политическими симпатиями у вас просто нет. Поэтому вы не соберете то число голосов на каждого, вас зарежут с самого начала, неудобные вы люди. Поэтому еще раз предлагаю свою дружбу, человеческую, политическую, товарищескую, успехов нам в нашей борьбе против цифровизации образования. Да. Спасибо. Ушло нормирование по строительству зданий. Если раньше для детских учреждений, для школ выделялись места максимально лучше, по солнечному освещению потому что мы живем в северных широтах у нас мало света и наши дети должны были этот свет получать ориентации окон преимущественно юго-восточная западная и юго-западная то есть южные ориентации чтобы солнца было много сейчас санитарное нормирование от этого ушло, и не имеют даже минимальных разрывов от строящей, строящ, вновь школы. То есть дети наши солнце потеряли. Здоровье детей очень сильно упало. То есть порядка 43%, это почти половина детей, которые приходят в первые классы, уже имеют вторую группу здоровья. То есть у них есть заболевания, и эти дети в последующем ухудшают свое состояние здоровья. И к выпуску из 11 класса мы имеем больных детей. То Если взять открытые данные, размещенные в Росстате, по состоянию здоровья детей с 2010 по 2019 так вот там номер один 103 процента прироста новообразования у детей эти цифры почему-то никто не хочет видеть и проанализировать следующее второе место 27 процентов прироста по заболеваемости глаз цифровая школа нашим детям якобы пронормировала это цифровые учебники или электронные учебники то есть э, в старом нормировании каждому ребенку определенного возраста э, необходимо было подбирать шрифт, кегли. То есть маленький ребенок, 18-й кегли, 1-й класс, старшие дети уменьшается размер шрифт, шрифта. Было требование и к цветовому оформлению, и к размещению, и картинок, и текста на странице. Вот сейчас в этих санитарных правилах нам говорят, что электронные учебники должны... Должны соответствовать гигиеническим нормативам но никто не пишет каким поэтому большой вопрос нет норматива нет и цифрового и электронного учебника и это родитель должен четко себе запомнить: доски электромагнитные доски инфракрасные то есть три варианта работы этих досок какие доски на самом деле у нас в школе висят никто не знает потому что московская цифровизация продолжалась у некоторых школ с 2015 года и модификации этих досок различные. Есть действующий закон, о котором так неохотно вспоминают наши школы. Это специальная оценка условий труда. И абсолютно точно, как учителя работают в школе, вот к профсоюзному движению, наши дети также работают вместе с ними. У них единое пространство. Да. А да, и эти дети находятся примерно столько же времени в условиях воздействия и этих досок диагональю 1 метр шестьдесят пять сантиметров, которые и излучают и тепловые лучи, и ультрафиолетовые, и нуждаются в замерах почти 14 параметров среды обучения вот этот закон требует от работодателя директора школы специальной оценки условий труда которая проводится раз в год декларируется и на это Должны прийти аккредитованные организации, которые приглашаются по 44-му ФЗ школы. Я хочу ввести такой термин от себя, как специальная оценка условий труда. У нас должна быть специальная оценка условий обучения. Right. Поэтому эта аббревиатура должна звучать, опираясь на школу ведущих валиологов. Это специалистов по охране здоровья детей в стенах школы. И эта школа существовала, она и до сих пор существует, разработанная, э, томская, э, сибирская. Валиологи говорили, что дети теряют здоровье как раз в условиях образования. Это и парты, это и окружающая среда, учебники. Окружающая среда – это как раз доски, электромагнитное излучение. Поэтому, чтобы здоровье не терялось, Нужно его оценить, эту оценку провести. Она у нас есть, закреплена законом, и раз в год школа обязана декларировать безопасность и иметь протоколы, замеров, которых, говорится, соответствует, не соответствует. Но школы наши на сайтах выложили только заявку, потому что эти работы достаточно дорогие и требуют аккредитованной а организации и торги. Поэтому, чтобы снять родительскую такую вот волну страха и ужаса, я ее разделяю полностью, потому что многие учителя жалуются на огромные излучающие поверхности доски. Потому что в гигиенических сертификатах нет измерений по ультрафиолету, а выжигающее действие этих лучей тоже для детей опасно, тем более у растущего глаза. То есть, я предполагаю, что порядка 14 параметров. Условия обучения детей должны нормироваться и контролироваться в этих условиях. Поэтому это нужно взять на заметку, и действующие законы, как говорится, вам в помощь. да, да Нам в да. помощь. По а, вот интерактивным доступам, экранам, кристаллическим плазменным нет ни одного исследования на безопасность данных средств телекоммуникаций. Мы делали, я делал исследование с профессором Симаковым генетиком. Аналогично, любой жидкий кристалл воздействует как телефон, то есть как СВЧ. Аналогично. То есть вызывает изменения как дихромат калия, то есть яд. Это у нас есть протоколчик, все это есть. Второе. И те специалисты из МГУ, вот в нашей рабочей группе, Ведущие биофизики говорят, что жидкий кристалл и плазма хуже в два раза воздействуют, чем электронно-лучевая трубка. Наша задача как раз образование, просвещение и действия, которые мы предлагаем в помощь родителям, и мы добьемся побед, потому что наше дело правое. А в дополнение вот к гигиене вот Анастасии Владимировны Тюняева. Сейчас расскажет, как логопед, как имеющий громадный опыт работы с патологией новорожденных и с речью, вот расскажет как раз опыт. Находясь рядом с малышом, гуляя, допустим, на площадке, мамы, папы, бабушки больше внимания уделяют погружению в интернет, погружению в гаджет. Ребенок задает какие-то, старается спросить, задает какие-то вопросы, на него просто не обращают внимания. Гуляет с коляской, как правило, у мамы уши загнуты наушниками, и она в сети. Ребенок просто оказывается без маминого внимания. Современная мама больше молчит. Она находится в сети. С бабушками сложнее, так как молодые семьи сейчас, как правило, живут отдельно. Вот. Таким образом, ребенок отделен общением и еще и не родившись, и в первые три года жизни, которые являются самыми важными в развитии, в речевом развитии младенца. Что было раньше? Раньше ребенок находился всегда на руках, манеже, его тетешкали, пестовали, бели ему колыбельные, какие-то поддержки. А, допустим, он ползал по всей квартире. Что происходит сейчас? Ребенок, как правило, в манеже пристегнут в кроватке, там, в коляске, где-то он еще, все пересели на машины, ребенок пристегнут к креслу намертво, и что делает мама для того, чтобы не отвлекаться от дороги, или, допустим, находясь в очереди в поликлинику, ожидая приема у врача, что дает ему мама в руки, естественно, дает ему телефон даже не попытавшись занять, отвлечь на, на какие-то другие раздражители помимо электронного приспособления. Вот. Ребенок, опять-таки, уткнувшись в экран, получает бешеную, яркую картинку. Так как мультики сейчас делаются некачественные, там все время меняющийся сюжет, за которым ребенок просто не успевает следить, он не понимает, о чем говорят герои мультфильмов. Но так как 10 лет назад не сильно были развиты телефоны и больше преобладали кнопочные, то есть это было не сильно критично. То есть можно было их переключить, можно было детей занять чем-то настольными играми и так далее. Сейчас, в эпоху расцвета айфонов, смартфонов и так далее, практически это сделать невозможно. И ребенок, приходя Ко мне, вот я работала с группой кратковременного пребывания, там детки от полутора лет. Во-первых, это крик постоянный в течение месяцев трех, как правило, тех детей, кто привык себя занимать с помощью смартфонов и планшетов. Переключить на какую-то настольную игру было невозможно просто. Вот. Успокаивать они очень-очень сложно. Но ну, все равно находились какие-то педагогические приемы У меня пение бесконечное Песочная терапия и так далее То есть мы успокаивали, переключали детей Но это было гораздо сложнее сделать Нежели с теми детьми Которые к планшетам и смартфонам Были не приучены с детства Но хочу сказать вот Последняя тенденция Родителей я хвалю Потому что стали более заинтересованы То есть вот этот бум на смартфоны он уже, то есть родители начинают понимать, что это какой вред и какая-то опасность для наших малышей. То есть это ребенок еще не пошел даже в школу. Как к логопеду дети ко мне приходят в 4-5-летнем возрасте. Сейчас какая проблема? Я сразу могу отличить ребенка, планшета и гаджета зависимого каким образом. У него бегающие глаза, он смотрит куда угодно, кроме как не, на педагога. Он куда угодно, но не в книгу, там статичная картинка, его это не увлекает никак. Руки сейчас у большинства ребятишек не заняты вообще, то есть они не работают совсем они не умеют взять карандаш. То есть в 5 лет ребенок не умеет взять карандаш. В идеале к 5 годам устная речь у ребенка должна быть сформирована. И уже в 5-6 лет, если у ребенка, я ее называю нищая речь, то есть она не богата, она односложна, она... То есть не распространена совершенно, то есть ребенок говорит в предложении 3-4-5 слов. Вот. И исправить это к 6 годам, к сожалению, уже бывает очень сложно. Я тут даже не говорю о исправлении звукопроизношения. Это можно всегда поправить, но обогатить речь, то есть Большой объем словарного речевого запаса ребенок получает как раз к 6 годам. То есть 70% речевого развития до 6 лет. Остальное накапливается в течение жизни. То есть представляете, объем какой. И если у ребенка нищая речь к 6 годам, обедненная совершенно, и родители, и педагоги, они уже понимают, что в 5 лет ребенок должен говорить, как мы с вами. То есть он уже должен формулировать мысль, он должен обращаться, он должен описывать все то, что вокруг него происходит. Элементарно, он должен по картинке рассказать, что он на ней видит. Ребенку предлагается в 5 лет картинка, и он говорит, дядя, тетя, ну, скажем, птица и так далее. Кто что делает, ну, дай бог, скажет 2-3 глагола. Еще в 70-х, в конце 70-х годов <дес> дефицит речи наблюдался в 4%. Сейчас 50%, детям, 50 детям нужна логопедическая помощь. И был у меня случай в практике, у ребенка забрали в наказание то ли планшет, то ли телефон. Случилась длительная истерика в течение 20 минут, и после этого ребенок стал заикаться. То есть это как стрессовый момент, как стрессовая ситуация, еще один негативный фактор. Не могут дети удержать простую фразу. Ну, простую могут, но сложную уже не могут. И пересказать не могут элементарный текст из пяти предложений. Трудно читать, понимать, поэтому сейчас очень мало читающих детей. Ученые провели исследования, в результате которых доказано, что дети, которые проводят за компьютером очень много времени, не могут грамотно писать. Да, я даже не буду углубляться, но на самом деле так. А грамматизмов много, смешение букв на письме много, Рука не работает, да, считаю, у каждого третьего ребенка рука плохо поставлена, вот, и на занятиях вот со мной как с логопедом мы с этим в первую очередь начинаем работать, выставляя руку, даже самым маленьким детям. Рука, по идее, стоять уже должна, хорошо держать, удерживать карандаш ручку в трём То есть хороший захват, хорошая координация. Опасность сейчас существует как можно сказать, эпидемии 21 века – это расстройство аутичного спектра. Это замещает, подменяет человеческий способ коммуникации электронным суррогатом, электронным инструментом. Очень опасно для детей, склонных к залипанию на картинках и сложных детей, которых особенно с дефицитом внимания и гиперактивностью их очень сложно вытащить, и потом проявляются различные нарушения, даже вплоть до расстройства логичного спектра. Малолетние пользователи электро электронных игрушек становятся самодостаточными, у них слабеют нормальные потребности в мотивации общения с родителями, своими сверстниками. Вот они полностью уходят в электронный мир. Хотя бы до 8-летнего возраста не получал в руки никакой электронный инструмент. Ни телевизор, не телефон. Телевизор, допускаю, если идет строгий отбор контента и демонстрируются мультики, мультфильмы советского производства, где картинка плавная, где музыка нежная, где нет истеричных лиц, где нет гнусаво-шепелявых голосов где нет постоянной сменяемости сюжета, где нет страшных морд с сдвинутыми бровями оскольными зубами то что ребенок очень активно потом нам это все демонстрирует и нет самое, самое страшное там нет бранных слов. Мы говорим о влиянии егэ на, на здоровье детей. Я 6 лет назад этот вопрос задал прямо в Минздраве. Я был членом общественного совета тогда. Я спросил а в Минздраве чиновников, а вы оценивали влияние ЕГЭ на здоровье детей? Даже в голову это не приходило. Подождите. Вы допускаете к детям новый фактор. Вы почему это позволяете себе делать без оценки вообще? Моя переписка с государством, в конце концов, закончилась тем... Что мне ответил Рособорнадзор, что они а, а, признают влияние ЕГЭ а, как стрессового фактора. Он мне ответил: да, это стрессовый фактор. Для того, чтобы его устранить, а, мы направили в школу психологов. Когда мы получаем доказательства или подтверждение а, вреда здоровью, у нас появляется юридическая возможность атаковать. Это очень важно. А, а, поэтому то же самое я применил в отношении летнего времени в свое время когда у нас дети просто спали на уроках по утрам пока там реальная ночь была потому что светало в 10 часов утра в москве понимаете да то есть дети просто реально приходили и спали если кто помнит ну вот. и мне удалось там найти бумагу минздрава о том что отклонение астрономического административного времени от астрономического на один час начинает влиять на здоровье. Все, ура. Хотя Верховный суд тогда мы проиграли, но в течение года Госдума приняла решение с изменением в закон, потому что все это было услышано. Старайтесь вопросы образования переводить в плоскость здоровья ребенка, потому что само по себе образование какие программы, как учат и так далее, оно не является предметом юридической практически защиты. Потому что ну, нет в Уголовном кодексе а, преследований за неправильную программу обучения. Или за неправильную форму обучения. Ну, это бред. Вот, потому что это все дискуссионное и против вас придется 100, 100 специалистов. А вот если вы увидели, что у вас для ребенка ребенку, а, возникает стресс, то у нас есть понятие психического здоровья. А вот это уже вред реальный для здоровья ребенка. Понимаете? И вот с этим можно и нужно работать. Ваша активность определяет буквально все. Это я совершенно вам серьезно говорю. Все, что вы сегодня слышали с точки зрения угроз для здоровья детей, предлагает нам совершенно иначе посмотреть на систему охраны здоровья и медицинской помощи. У нас есть с вами два уровня на сегодняшний день. Это, собственно говоря, медицинская помощь, когда человеку стало уже плохо, его надо спасать. И уровень охраны здоровья, когда там, с помощью вакцин или каких-то там здорового образа жизни пытаются привить не допустить ухудшения здоровья. А есть другое, другая задача: это задача улучшения здоровья, укрепления его. А, и а, удивительным образом но оказалось, что это право существует даже в международном праве. А, мало того, что это задача по уставу прямо цель ВОЗ – достижение наивысшего уровня здоровья. Что такое наивысший уровень? Если у меня есть право на наивысший уровень. Значит, это 12-я статья Международного пакта экономически-социально-культурных прав, которому уже, там чуть, по моему лет 70 лет. Но почему-то никто этого, все, что я вам сейчас говорю, не делал и не делает. Объяснение, наверное, есть тому, что ВОЗу было неинтересно этим заниматься, но в уставе в его это написано. Значит, вот это самое право на наивысший достижимый уровень здоровья предполагает, что вы должны управлять факторами, влияющими на здоровье. Соответственно, вы должны создать регистр этих факторов, оценить их пользу или вред, и в отношении каждого из них создать программу подавления или поддержки. Это совершенно другая политика, которая приводит к тому, что вы начинаете финансировать не болезни, которую вы финансируете сегодня. Потому что все академики от медицины стоят в очереди и кричат ⁇ дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай да? ⁇ Вот на что? На болезни, а не на ваше здоровье. На мой взгляд, это действительно здоровье наших деток. Ну вот, и есть, как вы видите, в общем-то, способы этого, и конкретные, в конкретных ситуациях по нарушению прав, и дальше по концептуальному развитию ситуации в целом, куда двигаться и менять систему, и платить, опять же, за здоровье детей, а не за их болезнь. Спасибо. На этом разрешите закончить. Благодарю вас за внимание, и вперед! За нами победа!